Я вот думаю, все-таки уникальная у нас страна. Уникальная. Я как-то ехал по трассе Москва-Нижний Новгород и прямо у дороги увидел два щита, один под другим. Сверху было написано «Водитель счастливого пути ниже. Мост разобран». Вот в этом вся Россия. Казалось бы, сейчас во всем мире бушует кризис. Европа в панике, в наших хохочут. Анекдоты придумывают. Встречаются два банкира в кризис. И один говорит у тебя как коллектив на работу ходит? Ходит. А ты им зарплату платишь? Нет. И у меня то же самое. Что же делать будем? А давай сделаем вход платный. Сделали. Через неделю встречаются. Наверное, захлопали те, у кого сделали, да? Через неделю встречаются. Ну как, твои ходят? Ходят, но экономить стали. Это как? А в понедельник приходят, в пятницу уходят. Мне уходящий год подбросил замечательный армейский сюжет, который я авторски немножко переработал и который хочу сегодня вам показать. Служил в одной части товарищи Средней Азии, рядовой Саидов. Ну так случилось, что Саидов до армии по-русски не говорил. Армия как могла обучила Саидова великому и могучему. Вы понимаете, первое слово, которое он выучил, было слово из трех букв. Вот не ха-ха-ха, это было второе слово, <смех> а КПП, потому что Саэдов там постоянно дежурил, а прямым командиром у него был капитан по фамилии Таран. И вот однажды Саидов дежурит на пользовании сержант Цыбулин, звонит, чтобы узнать, на месте ли капитан Таран. Саидов слышит звонок, человек из полной торжества момента, все-таки на посту, гордо снимает трубку, четко произносит то единственное слово по-русски, которое он знает наверняка. КПП! Сержант Цибулин. Сайдов, ты? Туда точно. Сейдов, ты не волнуйся. Я же ничего такого не спрашиваю. Я просто прошу, Сейдов, прошу, скажи. Тарантам? Тарантам. Сейдов, вот давай так. Вот как твоя фамилия, Сайдов? Скажи мне, как твоя фамилия, Сейдов? Ты не можешь сказать, Сейдов? Как твоя фамилия, Сейдов? Скажи мне, Сейдов. Твоя фамилия как, Саидов? Скажи мне твоя фамилия, Саидов, как? КПП. Нет, все хуже, чем я думал. Саидов, я сейчас по-другому вопрос задам. Внимательно послушай, Саидов, внимательно. Тантаран. ППК. Саидов, ты специально издеваешься, нет? Я же ничего такого не спрашиваю. Я спрашиваю одно из двух. Таран там или там таран, все. Что, непонятно? Ну совсем-то без мозгов нельзя быть, Саидов. Ты такой же тупой, как этот твой капитан Таран, ты меня слушаешь? Капитан Таран, слушай. Кто это? Сержант. Вернее, младший сержант. Какая разница? Сержант, какая разница? Звонишь? Узнать. Таран там. КПП? Я понял. А там Таран. А я откуда знаю? А я уже понял. Я уже понял. Таран тут. А саида в курсе? А с этого нет. Он нашел нам ППК. Ну это идея. Есть.